Всем привет! На связи Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Прошлая неделя нам дала повод поразмышлять, потому как начали валиться индексы, и на этой неделе тоже продолжается, допустим, S&P 500, ну, возьмем SPY. ETF на S&P 500 и мы видим, что он пробил уже и 100-дневную скользящую, устремился к 200-дневной скользящей. Докуда он может допадать? Это можно посмотреть вот по таким ступенькам, ну и точнее это если обратиться к техническому анализу. Мы, кстати, тоже обучаем техническому анализу, если вам это необходимо, то проходите по ссылке и узнайте условия. Обучение. На данный момент он упал порядка пяти с половиной процентов. Чуть больше. Вот. Если посмотреть на VIX, то он растет, это добавляет волатильности на рынке, неопределенности ну, и сложности к прогнозированию движения ну наверное, более широкого рынка. Если посмотрим TLT, то он снижается. Ну, тоже интересный момент такой. Здесь он находился в таком флете, ну и пошел снижаться. Это, скорее всего, было обусловлено тем, что ждали заседания ФРС, потом оно состоялось и не, не дал никаких таких, ну что ли, однозначных результатов. Вот. И вместе с тем, интересный такой момент, в этом квартале были очень сильные распродажи по серебру. Это распродавалось сильнее даже, чем вот кризис в пандемию, который был вот насколько больше буквально наверное, в три раза больше распродажи были чем в пандемию вот ну, может быть обусловлено тем что в пандемию как раз э -э, хеджировались с помощью э -э, серебра в том числе вот, но на данный момент вот такая ситуация. Ну и что можно сказать? Если спай падает, значит из акций выходит. Если TLT падает, то бондами не, не хеджируются. VIX растет, неопределенность на рынке сохраняется. Ну подозреваю что наверное часть игроков на рынке выходит в кэш и если они в кэше то скорее всего такое вот падение SP может и не продлиться вот. и к чему в общем все эти рассуждения к тому что SP скажем упал на пять с половиной процентов и уверен что у многих портфели тоже просели и если ваш портфель проседает больше чем у СНП, то здесь необходимо разбираться и проводить ребалансировку. Если портфель упал менее 5 процентов, то это неплохой результат. Один из наших портфелей Провалился на 4%, портфель, собранный из ETF, провалился на 2%. Ну, это все на данный момент. И это неплохой результат, потому что менее э, провалился, чем S&P 500. <coughs> вот, и хотелось бы обратить внимание на следующую, на следующую картинку. Которая показывает, если ваш портфель падает на 10%, то в принципе э, отыграть это падение достаточно просто. Но ну, оно отыгрывается один к одному. В принципе здесь э, страшного ничего нет. Если же ваш портфель проседает на 20, 30, 40, 50 и более процентов, то посмотрите насколько ему нужно вырасти, чтобы э, прийти в точку 0 до падения. Рекомендуем пользоваться, если вы работаете на интерактив брокере, например, скользящими стопами. Если вы выставляете стоп ну, в размере 5-6%, это как раз обеспечит стабильность вашему портфелю. trail стоп очень интересный инструмент. Если, допустим, вы заходите, скажем, ну где-то вот, вот здесь, вот, да, вот, в этой точке, выставляете трейл стоп на 5%. Ну, давайте, вот, например, вот таким вот образом. На 5%. Трейл uh, скользящий стоп. То есть он подтягивается за ценой. И идет вот таким образом. Раз. Цена дошла до максимума. И затем uh, ваш стоп вот на этом уровне. Цена пошла вниз, вниз, вниз. Не дошла. Пошла снова вверх. И вот эта вот верхняя граница она постоянно подтаскивается. Подтаскивается все выше, и выше, и выше. И останавливается где-то в максимальной точке. И скажем... Когда цена опускается ниже стопа, ну, например, вот в, этом, в этот момент, то здесь заявка срабатывает и э, акция продается. Вот. Ну и вы спокойно смотрите, докуда может упасть дальше тот актив который был приобретен ну и скажем если здесь где-то разворот то вы здесь его откупаете и э, идете вместе с ним вверх где-то там наполовине, может быть здесь может быть здесь вы уже просадку свою отыгрываете потом он возвращается на те уровни из которых начал падать и вы уже здесь зарабатываете вот такой вот инструмент очень интересно называется скользящий стоп или trail стоп есть в интерактив брокером ну а чтобы ваш портфель не проваливался так уж сильно то очень тщательно его подбирайте. Если вам необходима услуга подбора портфеля, то обращайтесь к нам по ссылке ниже и узнайте условия. Ну что ж, до новых встреч и удачных сделок!